здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером и в этом видеоуроке мы разберем как можно установить операционную систему на виртуальную машину что для этого нужно какую иметь надо установить программу и все подробные шаги которые вам потребуются при создании операционной системы на виртуалке давайте переступим во первых нам нужно определить какую операционную систему вы хотите установить на виртуалку то есть вам нужно скачать iso и создайте его загрузочный диск или загрузочный образ с помощью Diamond Tools. Вторым шагом нам нужно установить программу, которая позволяет создавать виртуальные машины. Одна из таких программ является VirtualBox. Ее можно скачать с социального сайта. То есть прописать VirtualBox в Google, в Яндекс, без разницы. И увидите в самом верху virtualbox.org. Нажимаем по нему. Переходим, ну, такой сайт вы видите. Видите, байер. Нажимаем по нему, выбираем нашу операционную систему. И скачиваем. В моем случае уже скачана. Вот. VirtualBox 5.2.6 версия последняя. Мы ее запускаем. После того, как вы скачали. Дожидаемся. Появляется такое окошечко. И здесь мы выставляем все по умолчанию, то есть все установочные файлы, которые нам предлагает установить VirtualBox, мы устанавливаем для более хорошей работы. Дальше мы выбираем только путь, как, где будет у нас храниться наша программка VirtualBox. И, то есть можете изменить. Нажимаем Next. Здесь мы выбираем, что у нас в реестре будут э, все файлы ассоциации с VirtualBox будут ассоциироваться. И создаем э, ярлычки во всех местах. То есть вы можете, здесь можете галочки убрать, если вам не нужно в 3. Вот это оставляем обязательно. Нажимаем Next. И после этого мы устанавливаем. <coughs> после установочки. Я на этот момент прервусь, чтобы не затягивать видеоурок. То есть мы дождаемся конца установки. И после этого мы продолжим. Вот мы установили VirtualBox. Нам предлагается в самом конце запустить ее после инсталляции. Если он закончится то если мы нажимаем Finish, наш менеджер запустится. Вот появляется такое окошечко. Как вы видите, у меня уже имеется виртуальная машина. И если у вас здесь а, будет пусто, значит у вас еще виртуалок нету. Что нужно сделать? Во-первых, мы нажимаем создать. На у нас появляется такое окошечко. И видим мы укажем имя и тип операционной системы. И имеется вкладочка экспертный режим или подробный режим. В экспертном режиме у вас появляется здесь... Три основных окошка. То есть тип, версия, против и жесткий диск. Но это нам не интересно. Мы давайте будем делать в мастере в подробном режиме. То есть, во-первых, мы пишем имя, которое у нас будет видеться вот в этом окошечке. То есть, так же как вот Windows 10. Мы здесь пишем, как в моем случае, я буду устанавливать э, десятку 64 разрядную. Я пишу Windows 10 и 64. Выбираю тип Microsoft Windows. Также нам предлагает программка как Linux, Solaris, BSD, Mac и так далее. То есть выбираем тип операционной системы, какой нам нужен. После чего нам нужно выбрать версию нашей операционки. Как вы увидели, написав Windows 10 их 64, наша версия автоматически менялась на Windows 10 64-бит. То есть она синхронизовалась с именем. Если вы пишете, например, какое-то название, которое, например, «Моя первая операционная система», моя виртуалка, то здесь вам нужно будет выбрать из всех предлагающихся а, нужную вам прицелку. Так как а, без этого здесь не установится, конечно, как вы понимаете. Все, мы видим здесь 64 бит, я выбираю. Нажимаю далее. После чего нам нужно прилаг... выбрать количество памяти, которая будет требоваться на данную виртуалку. Эту память у нас показывается минимальный и максимальный размер. Максимальный размер это которое, сколько у нас имеется в нашем компьютере или ноутбуке. Как лучше сделать? Вам нужно определить, ну, открыть диспетчер а, задач, посмотреть производительность и посмотреть сколько оперативной памяти у вас употребляется по умолчанию. То есть а, не в рабочее время. У меня умолчание вот сейчас а, а, выбирается 3,5 гигабайт, но при этом запущена запись видео урока и 12 3 гигабайт свободно то есть например если я сейчас задам 6 гигабайт оперативно у меня будет еще 6 гигабайт для работы с моей операционкой не виртуальной то есть как раз наверное будет хватать то есть я вот здесь вставляю 6 если у вас например имеется всего 4 гигабайта то лучше всего будет то выставить 2 гигабайта ну здесь как вы видите предлагается зелененьким это сколько рекомендовано оранжевым это сколько можно сделать но уже не рекомендуется а красным это как бы уже считается что ваш компьютер будет висеть при запуске виртуальной машины и VirtualBox не рекомендует выставлять такое количество противной памяти а зеленым это рекомендация. ну выставляем ваш 300 не, не обязательно неважно там в мегабайтах все считается если вам интересно вон даже предлагает сколько рекомендован на объем Нажимаем далее. И Теперь нам нужно выбрать жесткий диск. То есть мы можем как подключить, как не подключить, то есть потом создать, или использовать существующий. Если у вас имеется уже виртуалка, а вы удалили, и но установились ту же самую персональную систему, и у вас там уже имеется установщик, а не чистый жесткий диск будет, то вы можете использовать существующий виртуальный жесткий диск. Если у вас еще не было виртуальной машины, то вам нужно создать новый виртуальный жесткий диск. Оставляем по умолчанию. И нажимаем создать. После этого у нас дается а, укажите тип. По умолчанию дается VDI. VirtualBox диска Match. Это как раз формат диска VirtualBox. По умолчанию. Который и работает а, с данным программой. hd и VMDK это а, форматы дисков для какого жесткого диска на нашем компьютере. Так и в VMWare. А, такая есть а, программка. Точнее, да, По умолчанию мы вставляем VDI, Image ну, для более хорошей работы. Нажимаем Далее, здесь теперь нам предлагают формат, формат хранения, динамический виртуальный жесткий диск или фиксированный виртуальный ди жесткий диск. Фиксированный виртуальный жесткий диск, например, это ваш жесткий диск, у вас, например, вы купили на 500 гигабайт, и да вы больше 500 гигабайт не сможете записать на ваш жесткий диск. Как и здесь, если вы сейчас выставите фиксированный виртуальный жесткий диск, выставите ему размер 100 гигабайт, вы больше 100 гигабайт не сможете записать. То есть вам придется удалять и чистить. В динамическом виртуальном жестком диске же вы, у вас он будет увеличиваться, пока имеется размер на вашем, на, на вашем жестком диске, который не виртуальный. Но если, как вы пишете, как видите, пишется, есть прочитать. Что если вы будете очищать, то размер минимальный не уменьшится. А будет у вас такой же. Так, давайте в моем случае пока что мы установим, а, установим динамический журнал диск. Потому что фиксированный будет оставаться какое-то время. Будет все это зависеть от времени, какой займет от того, что, какого размера вы выберете жесткий диск. Например, 100 гигабайт, может быть минут 15-20. А динамически он становится сразу. То есть нажимаем «Динамически» выбираем в моем случае и нажимаем «Далее». Теперь нам предлагает указать имя, путь, куда у нас будет установлен наш виртуальный жесткий диск и размер его. То есть мы здесь нажимаем на папочку и показываем путь. Ну, по умолчанию он создается как раз путь, где мы виртуалку установили. То есть, в эту папочку создается и название. Вы можете ее переместить. То есть, если у вас, как у меня, имеется системный диск и локальный диск второй, где находится вся информация. И имеется, ну, как бы неохота загружать системный. Вы можете выбрать, например, как я, диск D. Создать папочку или прямо здесь оставить имя файла в ADI. И нажать Сохранить. Вот вам показывают путь. После этого вы выбираете максимальный размер, который вам нужно для а, размера жесткого диска. И после этого нажимаем Создать. У нас создалась. После этого, перед тем, чтобы запускать нашу виртуальную машину, нам нужно настроить ее. Это будет для более удобного. И проверить, конечно, все настройки, которые мы уже сделали. Для этого мы нажимаем «Шитировку» и нажимаем «Настроить». Открывается такое окошечко «Настройки». Здесь мы видим уже основные. Это наше название, наш тип и версия, И также картинку, которая у нас показывается а, около названия. Дальше. Встречащий класс дополнительная. Папка для снимков, где надо будет хранить наши скриншоты. Общий буфер обмена. Функции «Драк and дроп» все это вам не очень важно описание здесь вы пишете вы, то что хотите запомнить например это моя первая виртуальная машина ну, что не такое здесь я храню такие файлы ну если вдруг вы через два года захотите зайти и не помните что сделали или например логин с паролем то вы здесь можете в описании записать вот он здесь хранится шифрование это для защиты то есть умолчанию оно выключено Дальше, следующая система. Здесь вы уже можете увидеть количество оперативной памяти, сколько вы э, э, будете играть ваша виртуалка. То есть, если вы добавили планки. Или вам надо, нужно увеличить для более мощного производительства виртуалки, или наоборот, уменьшить, чтобы компьютер не висел. Вы можете здесь настроить. Дальше, порядок загрузки. То есть, как вы знаете, в биосе вы можете выставить также порядок загрузки вашего компьютера. И можно загружать как флешки, как жесткого диска, так и а, с диск, а, дисководом, ну или сети. В вот он порядок стоит. То есть, если вы выберете и можете подвинуть, как вам удобно. То есть, все выставляете так же, как а, приоритет. И также вам дается подсказки. То есть, VirtualBox сразу предлагает вам подсказки, где описывается то, что можно знать новичку. Дальше показывает чипсет, манипулятор курсора и дополнительные возможности. Здесь ничто не надо трогать. Следующая вкладка процессор. Здесь показывает количество ядер, которые будет использовать наша виртуальная машина. Она показывает максимальное количество ядер. И, как видите, зелененькие и красненький. Рекомендованы и не рекомендовано. То есть, в моем случае, например, 3 вот а, процессора он рекомендует, рекомендует использовать для виртуальной машины чтобы она работала более быстро то есть вы представляете на, на одном ядре например работать как будет у вас работать ваш виртуалка также вам предлагает предел загрузки ЦПУ, то есть максимальная загрузка процессора, здесь вы можете выставить 50% например вот так, или 60% также предлагает рекомендованное и не рекомендованное этот процент показывает количество, ограничивает Загрузка процесса виртуальной машины, То есть, э, вот до 63% у вас просто не будет загружаться. Дополнительные включить по NX. Это не надо. Ускорение. Здесь все стоит по умолчанию. Дисплей. Экран. Видеопамять. Здесь показывается количество видеопамяти, которое у вас будет требовать виртуалка от видеокарты. Количество мониторов. Здесь показывает, сколько мониторов будет использоваться на, при запуске виртуальной машины. Если у вас имеется 2, 3, 4 и так далее, вы выставляете, чтобы виртуалка их видела. Коэффициент масштабирования. Здесь, это как понимаете, разрешение экрана. То есть, чтобы было, у кого плохое зрение, то ну, побольше ярлычки были. У кого нормальное зрение, показывает 100. Ускорение здесь все не нужно ставить. То есть это как бы для удобства производительности оставляем. удаленный доступ. Как вы знаете, можно установить как бы удаленку для работы, для подключения к рабочему столу на работе, компьютеру. То есть если мы включим, то можем настроить VPN и подключаться через него. Захват видео это а, то, что вы делаете на виртуалке, у вас будет записываться. С одной стороны удобно, с другой стороны по умолчанию выключено. То есть, чтобы не затрагивать а, жесткий диск ваш и не захламлять его всякой ерундой, если вы этим а, не интересуетесь. И вам это не надо. Следующее носители Здесь показывается жесткий диск. Тип его. То есть мой указор SATA. SATA типа NC это наш. И мы создали виртуальный жесткий диск, где находится PCI подсоединен реальный размер виртуальный размер и также дисководы. то есть мы можем здесь как удалить так и добавить аути. здесь мы включаем аути и выпускаем его это нужен для того чтобы у вас на виртуалке работала а, музыка и показывает включить аудио выход и включить аудио вход и также, есть навести, вам покажет, что и как происходит. То есть, подсказка такая небольшая. Дальше мы выбираем аудиодрайвер, который у нас установлен на нашу звуковую карту, и аудиоконтроллер. Все это стоит по умолчанию. То есть, все вы можете не обратить внимание, а оставлять так. Сеть. Здесь имеется 4 адаптера. Тип подключения. Нам нужно выставить сетевой мост. И выбрать имя Realtek PCI. Это сетевая карта наша. Ну, в моем случае. Для этого у вас все получается. И нажимаем. Так. Все, здесь мы сделали. Дополнительно здесь нам ничего не нужно трогать. Компорты не трогаем. USB. Это показывает, что включить USB контроль. Всех USB фильтров этой машины. Галстик слева указывает, включен данный фильтр или нет. Используйте контекстное меню для кнопки. То есть нам подключает USB или нет, то есть будет работать она или нет. То есть увидеть виртуалку нашу а, флешку или нет. Здесь все это настраивается. Общие папки. Общие папки это папка, которая, например, вы, нам нужно с вашей операционной системой перекинуть на виртуальную машину. Вы создаете папку, расшариваете ее и подгружаете на виртуальной машине. И вы можете спокойно в эту папку засу а, закидывать нужную вам информацию, и на виртуалке эту а, информацию вы увидите. Таким легким способом вы можете перекинуть. Это мы будем делать в следующем видеоуроке, для того, что это займет ну, немного времени, но это отдельная тема. и Ее нужно подробно разобрать. Последний интерфейс пользователя. Это то, что мы видим при запуске виртуальной машины. То есть мы можем как отключить все, то есть нажать. То, что нам не нужно видеть. Полукражи, используя полный кражный режимах мини толба То есть у нас открывается виртуальная машина. И показывается а, наш виртуалка не во весь экран, а в такой маленькой окошечко. Дальше показывается, где будет видеться интерфейс. В верхней части экрана или в нижней. И вот такие значки типа, что у нас работает интернет дисковод флешки папки общая папка имеется и мышки работают с клавиатурой и так далее здесь все оставляем по умолчанию если что здесь не надо ни что ничего трогать нажимаем ОК. после того как мы а, настроили нашу виртуалку для первоначальной работы вы видите здесь такой справа всю информацию которую мы делали после этого мы нажимаем или запустить, или два раза по Windows 10 и 64, которые мы создали в виртуалку. Запускаем. Дожидаемся запуска. И нам предлагает в uh, первый uh, раз это установить нашу персолнку. Мы смотрим, где находится, на ну, каком диске у нас uh, находится закрученный диск. В моем случае это uh, E. То есть при выходе E. Я нажимаю продолжить и у меня идет как обычная загрузка системы с дисководом как вы видите дисковод зашумел и идет устан а, начал установки windows здесь x 4 давайте я разверну ее побольше То есть, давайте пока что у меня идет загрузка я покажу вот значки как вы видите вот все значки которые здесь показываются внизу, который мы видели, а вверху вот файл, машина, вид, вот, клавиатуры, устройство, все что нужно знать, о программе, например, о содержании, перейти на страницу VirtualBox. Здесь вам нужно по сути смотреть вид, то есть мы можем режим масштабирования, режим полный, полного экрана, то есть у нас займет весь экран, лучше всего использовать режим масштабирования так вы сможете подгонять под удобство вашего экрана. Если у вас, например, пропала мышка, то лучше всего нажимать Alt-Tab или просто Ctrl-Alt-Delete. И у вас вы вы выбросит, и после этого у вас будет все работать. Все. У нас запустилась наша установка. Ну, здесь мы все делаем как по плану установки операционной системы. То есть здесь по умолчанию все действия и далее. Установить. Идет начало установки. Сразу оговорюсь, чтобы не затягивать видео урок, а просто ожиданием установки, то я буду пропускать некоторые моменты или просто их удалять. Если у вас возникнут в этот момент какие-то вопросы, то, вы, конечно, можете под комментарием видео задать этот вопрос в этот момент, который у меня пропущен, и я на него отвечу. Так, мне вот активация, так как экзазионная, у меня нет ключа, например, я нажимаю. Дальше В. Выбираю, э, какую процентную я хочу скачать. Ну, установить. Windows 10 Pro видео здесь Home и так далее. Так. Профессионали. Нажимаю Далее. Принимаю э, условия лицензии и нажимаю Далее. Здесь нам нужно выбрать только установщик Windows. У нас вот наш созданный виртуальный диск на 56,6 ГБ и нажимаем Создать Далее. Ничего не надо здесь трогать. И у нас пошло установка нашей Винды. На этом моменте я пока прервусь и закончу, когда у нас будет уже идти продолжение установки. Потому что здесь подготовка файлов для установки, установка компонентов, установка обновлений. Я не знаю по времени, сколько это займет. А так, если это может занимать от 20 минут, до даже меньше, до часа. Все зависит от вашего железа. Так что пока что прервемся. Так, идет пошло, установка обновлений закончилась. Сейчас будет завершение. После чего нам, наверное, предложат перезагрузиться до канала. Следует. Вот. И перезагрузка. То есть мы загружаемся. Снова наша запускается виртуалка. Ну, здесь нам уже предлагает а, загрузку. Если вы хотите, диск загрузить нажать на любую кнопочку. А теперь у нас загружается уже наш виртуальный жесткий диск. И здесь мы уже продолжим нашу установку нашей персональной системы. В этот момент пока диск не вытаскиваете или не отключаете образ. Чтобы все у нас получилось как надо. Вот. Идем подготовка к устройству. Сейчас она все сделает. И у нас продолжится настройка нашей операционной настройки у нас. Он -перезагруз... ну, перезагрузилась виртуальная машина снова. То есть мы дожидаемся всех манипулятор который пользы не дотрагит вам нужно просто ждать окончания установки то есть все действия которые мы проделали вы можете как бы в этот момент заниматься своими делами и не париться а просто проверять чтобы никаких ошибок не было и а, операционка устанавливалась то есть мы также дожидаемся пока все выполнится и дает очередь до наших манипуляций. Все, мы вот дождались, что у нас пройдут все э, загрузки. И теперь мы уже начинаем настройку нашей прицелки до начала работы. То есть мы выберем область, ну, Россия, да. Так, да, все. Расклад клавиатуры. Русская. Да. И добавить вторую расклад клавиатуры. Да пропустить. Это не очень важно. Если что, потом, если у вас американская, ну, в США не появится раскладка, вы ее сможете добавить вручную. Это не очень сложно. Просто надо будет зайти в параметры, выбрать язык и добавить раскладку. Умолчание даже появится. Теперь, как вы видите, сеть у нас работает. Верток заработал. То есть, мы выставили сетевой мост, подключили сетевую карту. Он у нас определил, что сеть имеется. И сейчас операционка проверяет наличие обновлений. Чтобы обновиться на последнюю версию, если это Windows 10. И установить все важные обновления. Это также можно занять много времени. То есть, вот на работе мы обновлялись. У нас кока. Полтора или два часа вроде заняло обновление с самой первоначальной десятки до 15.09. Так что, если вы такое увидели, то можете отдыхать и ждать пока ваша десятка обновится. А, пока мы посмотрим. Да, вы видите, у нас русский индикатор клавиатуры и английская. То есть мы не добавляли и нам не надо. То есть нам придется только выбрать русскую, а второй шаг мы пропускаем. Дальше смотрим пока что у нас здесь имеется интересного. здесь ничего. И звук. Ладно, да, давайте мы дождемся пока у нас пройдет обновление. И после этого момента я также включусь. То есть этот момент пропустим. Пока... Идет обновление. Здесь тоже вам ничто не нужно. А... Просто дождаться конца обновлений. Вот мы дождались момента, когда у нас показалось, что установлены все обновления. И теперь нас предлагают подождать. Теперь выбор распознанной настройки. Здесь он предлагается как для организации, то есть внесение в домен. Или в рабочую группу. Или просто для личного пользования. То есть он остается локальную учетку, с которой вы можете работать. Так что вам выбрать нужную верхнюю. Выбираете и нажимаем далее. Здесь, если у вас имеется учетка Microsoft, вы можете создать, ну, ввести электронную почту, номер телефона или Skype или создать новую учетку. Если у вас не имеется, то вам нужно просто нажать так. Нажать автономную учетную запись. Так, кроме нет. Так, здесь мы пишем любое имя. Я назову стол И нажимаю Далее. Создаем пароли. Если вы хотите, создаете пароль, Если вы не хотите пароль создавать, вы можете просто пропустить этот шаг. То есть нажимаем просто Далее. И наша учетка создастся без пароля. После чего конечно, можете задать пароль сами. Вручную. Для этого, наверное, я тоже задам видеоурок. Чтобы, если что, кому-то потребуется, вы могли посмотреть и по-быстрому это сделать. А не искаясь и не лазить по всему а, простору интернета. Здесь нам выглядит параметр конфиденциальности. Ну, здесь по умолчанию все остается включить и не надо ничего трогать. Можешь, конечно, почитать подробнее, что вам нужно, и подключать, что вам не нужно. Ну, у меня стоит будет все включено. Принять. Все, мы дожидаемся, когда он нам скажет привет. Как видите, привет. Все, теперь нам осталось дождаться только появления нашего рабочего стола и проверки всех настроек, которые мы с вами сделали для виртуальной машины. Дождаемся несколько минуточек, чтобы у нас все это пропало и наконец мы смогли спокойно работать на виртуалке. Все, как вы видите, мы дождались нашего рабочего стола. Теперь что нам нужно? Так, сеть. Ну, сейчас у нас все появится. начало ну, давайте обновление установим на да, рабочий стол нам пока это не сильно интересно пусть устанавливает проверяем мы поставили интернет давайте проверим интернет сначала ну я просто пишу что-нибудь такое кто у нас выдался а ну вот видите google сработал все теперь мы проверяем количество тратин памяти сколько мы задали Закрываем. И смотрим. Для этого момента я также открою еще диспетчер задач на своем компьютере. То есть вы видите, VirtualBox есть yes, Производительность. Ну, поднялась. Не сильно, но поднялась. Так, мы здесь развернули Про производительность. У нас сейчас потребляется полтора гигабайта оперативной памяти и CP загружена. У нас 90% на процентов То есть производительность, как вы видите, здесь ЦП загружена с 36, то есть он не будет загружаться до 100%, и у нас не будет а, наш комплекс разводить виртуалки. А здесь он будет работать по максимуму. Так. Количество ядер. Максимальная скорость 3. Процессов, потоков виртуальных процессоров 3, как мы выставляли. Один сокет. Так. Что мы еще сделали ну видеокарт количество мониторов по умолчанию стоит язык то есть смотрите есть два языка как и должно быть по сути вот все что нужно вам, мы сделали в этом видео уроке на этом я хочу закончить если у вас остались какие то вопросы или что то не получилось во время этого видеоурока, то задавайте в комментариях видео я постарался вам показать все факторы, которые нужны для создания системы на виртуальной машине в следующем же уроках я постараюсь вам показать как создать общую папку которую вы можете будет пользоваться и на основной машине и на виртуалке, как активировать windows если у вас а, не имеется ключа и имеется ключ то есть эти два момента я тоже постараюсь учесть ну а так, подписывайтесь на мой канал, регистрируйтесь на сайте «Помощь с компьютером», на котором вы с удовольствием можете найти много полезной информации, а также смотреть те Андрей. же самые видеоуроки или задать вопросы. Задать вопрос, вам придется зарегистрироваться, после чего нажать кнопочку «Задать свой вопрос» и здесь уже полностью подробно описать вашу проблему, на которую я с удовольствием отвечу и постараюсь вам помочь в устранении ее. А так, всем еще раз спасибо большое за просмотр данного видео. просмотрите и остальные видео. И, конечно, посещайте почаще мой канал. Спасибо и до скорой встречи.